Всем привет дорогие друзья, с вами как всегда Белыч и сегодня мы будем обозревать новую систему водяного охлаждения от компании Big White, а именно Be Quiet Pure Loop на 240 мм, которая уже успела засветиться в моем видео о сборке двух ПК в одном корпусе. Итак, водяночка эта пришла на смену водянки Be White Silent Loop, сразу напомню вам, что было не так с предыдущей версией, в целом можно сказать, что она работала хорошо, уровень шума и охлада был приемлемый, водянка в целом не текла, что немаловажно, но у нее массово выходила из строя помпа, спустя примерно 6 месяцев-год от начала использования. Я столкнулся с этой проблемой лично и получал десятки сообщений о аналогичной ситуации от вас, друзья. Причем проблема сохранялась даже на новых партиях водянок, когда производитель казалось бы заявил о том, что все исправлено и все должно быть окей. Но с тех пор много воды уже утекло, да вот такая вот метафора. Водоблок Be Quiet тогда делала не сама, его делала для нее компания Альфа Кул cool. и видимо сотрудничеству пришел конец. Дизайн же новой водянки с двухточным креплением водоблока и отдельно вынесенной на шланги помпой очень сильно напоминает Enermax Leak Fusion, так что можно предположить о наличии какого-то вида взаимодействия между данными двумя фирмами, поэтому будем надеяться, что с новой водянкой не будет возникать старых проблем, да и не будет новых. Но на деле, как и обычно, на это покажет лишь только время. Нужно хотя у полгодика-годик с момента старта продаж, чтобы понять, есть ли какие-то скрытые косяки. Ну ладно, друзья, давайте теперь более подробно осмотрим нашу малышку. Итак, водоблок тут имеет серую рельефную крышку с белой каймой подсветки по краям и крепится на две точки крепления сверху и снизу. Что во многом исключает человеческий фактор при затяжке винтов. Напомню вам, что при четырехвинтовой схеме затянуть равномерно сложнее. И нужно закручивать болты крест-накрест, чтобы не было никакого перекоса. Так что тут, друзья, производителю мы ставим явно плюсик. Что же касается упомянутой подсветки, то она тут белая, монотонная не питается не от разъемов подсветки на 5 или 12 вольт, а от трехпинового вентиляторного разъема. С одной стороны, это хорошо, если у вашей материнки нет соответствующих разъемов подсветки, с другой стороны, они нынче есть почти везде, а вот отнимать один вентиляторный разъем ради подсветки, мне кажется, не самым лучшим решением. Что же касается обратной стороны водоблока, Анто, здесь мы имеем зеркальную фрезерованную никелированную подошву, ну а внутри, насколько заявлено, он выполнен из меди, что также хорошо. От водоблока идут два шланга в добротные оплетки, и идут они, конечно же, к помпе. Но от помпы уже к самому радиатору. Причем помпа крепится лишь к одному из шлангов, давая тем самым определенную свободу в изгибе трубок. Но свободы, будем говорить честно, немного. И если трубки нужно как-то сильно загнуть, то помпа будет мешать это сделать. Что касается радиатора, то он тут алюминиевый, что не есть хорошо, ибо медь водоблока и алюминий радиатора вещи не очень совместимые. В моем случае радиатор на 240 мм, однако в модельном ряде есть разные варианты от 120 до 280 или даже 360 мм. Вентиляторы тут кстати идут со скоростями до 2000 оборотов в минуту, это вертушки из серии Pure Wings 2, не самые лучшие, не самые тихие но если бы тут стояли silent wings 3 или shadow wings 2 то надо понимать что стоимость водянки соразмерно выросла бы ну и помимо самой водянки и вентилятора в комплекте также есть инструкция, есть небольшой тюбик с термопастой на 2-3 установки, ну и что крайне необычно, есть тут бутылек со 100 миллилитрами жидкости для дозаливки. Многие, кстати, возмущаются, почему блогеры зовут водянки водянками, именно потому, что в них чаще всего дистиллированная вода с присадками, ну а в данном случае с пропиленгликолем, ну или проще говоря с добавкой антифриза. Заливаются все это делается через специальное отверстие для заправки, которое находится под болтом на теле радиатора. На сайте BeQuiet есть подробная видеоинструкция, как это делается, так что можете изучить. В целом схема удобная и радует то, что дозаливка не лишает вас гарантий, как у других брендов, например у Дипкула, где отверстие для дозаливки было опечатано. Что касается процесса установки водянки, то те, кто видел, как устанавливаются обычные воздушные кулера от Be Quiet, сочтут схему установки, ну можно сказать, идентичной. Тоже же бэкплейт, те же стойки, те же перекладины, тут ничего плохого сказать просто невозможно. Ну ладно, друзья, давайте теперь переходить к тестам, мы ведь ради этого тут собрались. Сравнивать мы ее будем, конечно же, с лидером среди воздушек, с Noctua D15. И оба кулера мы будем проверять в двух режимах, на полной скорости вентилятора и также в сайлент режиме, когда вертушки настроены так, чтобы водянку не было слышно. То есть, чтобы уровень ее шума был до 32 дБ, то есть до уровня фонового шума комнаты. В качестве подобного кролика, то бишь процессора, будет мой старичок 9900 на разогнанный до 5 ГГц с напряжением 1.3. Оценивать нагрев мы будем по самому горячему ядру после получасового теста в программе AIDA. Итак, первый тест на полной скорости вентиляторов, и тут мы имеем максимум 90 градусов у нашей Bequiet Quiet Pure Loop. Уровень шума при этом 45 дБ, что очень даже много, то есть слышно будет даже в глухом шумоизолированном корпусе. Радует лишь то, что помпа на любых своих оборотах, вплоть до 5000, остается плюс-минус бесшумной, и шумят в основном только вентиляторы. Правда тут нужно отметить, что помпа сильно вибрирует, так что ей нельзя давать соприкасаться с корпусом, иначе будет сильный гул. Что же касается Noctua, то он на полной скорости показал также 90 градусов, так что результаты можно сказать идентичные. Кстати, Noctua шумела где-то на 38 дБ, так что в этом плане она все-таки оказывается несколько лучше. Второй тест в сайлент режиме, когда уровень шума не превышает фоновые 32 дБ, для этого пришлось вентиляторы водянки ограничить до 55% их скорости, или где-то 1200-1300 оборотов в минуту. При этом мы имеем уже 93 градуса по самому горячему ядру. Что касается Noctua, то у нее также вентиляторы пришлось ограничить в районе 1200-1300 оборотов в минуту, и при этом в сайлент режиме Noctua показала 92 градуса что на 1 градус меньше таким образом друзья у нас плюс-минус паритет Чудо, к сожалению не произошло ибо 240 миллиметровые водянки вне зависимости от производителя обычно показывают плюс-минус такой же результат как и топовые воздушки. где-то может быть чуть лучше где-то может быть чуть хуже но чаще всего разница в принципе не существенная да, конечно, надо заметить, что все тесты делались на открытом стенде, и в корпусе результаты могут несколько отличаться. Но тут будет влиять много факторов, начиная от формы самого корпуса и заканчивая организацией воздушных потоков в нем. Так что факторов очень много, и учесть все невозможно. Ну вот как-то так, друзья. Всю нужную информацию я считаю, что я вам дал. Решение покупать или нет, вы как и всегда принимаете самостоятельно. В ближайшее время на канале вас ждет Сборка мини-ПК в корпусе NR200P от Cooler Master, который мы недавно выбирали с моими подписчиками ВКонтакте. Чтобы создать немного интриги, я, конечно же, оставлю ссылочку на него в описании под роликом. Так что вы можете предварительно изучить и посмотреть, что это и с чем это едят. Ссылка, как и обычно, будет дана в магазине Ситилинк, там достаточно большой ассортимент, есть порой выгодные предложения, на магазины имеются в большинстве городов нашей необъятной родины. Так что, если вас что-то заинтересует, то можете смело приобретать. И помните, друзья, что покупая там, вы поддерживаете в том числе и мой канал тоже. Ну а с вами, друзья, как всегда, был Белый. жду от вас лайки и подписки, если видео вам понравилось, жмите также колокол, чтобы не пропустить новые ролики, всем спасибо за внимание и до новых встреч!